Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день, четверг, 5 апреля. И начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению это уход ниже минимальных значений, которые мы видели 3-4 апреля. Ну и далее снижение в области 1.21.54. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.234. 14. А по паре британский фунт американский доллар. Тенденция восходящая на текущий момент остается в приоритете. Ближайшие цели роста выход из бокового движения, которое мы отслеживаем уже несколько торговых дней, и движение по направлению 1.42.48. Отмена восходящего сценария последует... В том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 1.4014. А пара американский доллар канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. цели снижение это область 1.2698, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашней торговой сессии у 1.2847. А пара американский доллар японская иена продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели это закрепиться выше максимум, который мы видели 28 марта и двигаться по направлению 108 и 109. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 105.98. А по паре австралийский доллар американский доллар на текущий момент также тенденция восходящая остается в приоритете. В рамках часового таймфрейма ближайшие цели роста это уход выше максимума конца марта а отметка 77.55 и движение по направлению на 78. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальные значения 4 апреля, которые были зафиксированы на уровне 76.13. По паре еврофунт тенденция нисходящая также остается в приоритете. Ближайшие цели по снижению это область 86.62, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме вчерашней торговой сессии. Это отметка 87.58. Золото сегодня с утра торгуется ниже минимумов 3 апреля, что в рамках часового таймфрейма нас переводит вновь в фазу нисходящего движения с целями по снижению в область 1321 доллар за тройскую унцию и вероятность снижения до 1306. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимум вчерашнего торгового дня, которые были зафиксированы на уровне 1348. А по нефтемарке Brent тенденция, нисходящая на текущий момент, остается в приоритете. В рамках часового таймфрейма ближайшие цели – это обновление минимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 67.34 и движение по направлению на 63. Отмена данного сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы 3 апреля на уровне 6907-6910. По индексу DAX тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это отметка 12469, ну и далее – от 12800. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться после обновления минимальной значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 11788. По биткоину на текущем момент тенденция восходящая остается в приоритете. Наиболее важным разворотный уровень мы отмечаем минимальное значение 1 апреля – это отметка 6420 27 долларов за 1 биткоин. Пока мы торгуемся выше данного значения, тенденция в рамках часового таймфрейма остается в приоритете восходящей с целями роста на 7500 и далее уже на отметку 10000. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Я напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.